Здравствуйте, ребята. Поставьте лайк этому видео. Это важно для продвижения канала. Смотрим инстаграм вместе со мной. Господи, ну какой же ты дебил! Иди натащи шампунь! Дай мне ну, ты дура! Шампунь тащи, пока вам воду дали! Пранки в Париже. Монтаж, кажется они и сиськи полях сразу и танцует вайска с, кари... с кариной и сиськи, поля и включает какого-то пацика. Также в своем телеграм-канале я каждый день разыгрываю от 10 тысяч рублей, ребят. Скорее свайпай и присоединяйся сюда. И первый раз рекламирует какого-то пацика Французского. Карина. И Карина тоже рекламирует. ничего не случайно да она сама замужем, ущает. Я, я, я могу, я, могу cool, nice, very very... я Он че, это, а, а, а, это... А, ведь, что, это жена? Павел, подожди! Подожди! Я пошел. Побежал вас задать. Париж, Париж! Чего ну, вот тебе? Есть либо башня, романтика, целуй. Ай, ты мне на ногу наступил! Да вечно все портит, что ты орешь, что тебе на ногу. <су> ты -то, ты -то, вот такие дела. Нет. Ну, левее. Подними руку на баню. вот так? Нет. Ну, левее. Подними руку нормально. Ну, так и скажи, как За... надо. Зафиксируй, вот, зафиксируй. Ну, я фиксирую. Я достал, ты даже сфотографировал. Я достал уже, я тебя попросил руку поставить на баню. Я даже попросил, ты даже споришь, ты споришь. А Карина при любом ракурсе красивая, дама. Поет. Прям то, что на стегле какашечки птичек. Я буду петь. Я люблю Карину. И это знают все. Карину я люблю Карину. Красавчик. всю правду, Сиду. Да, все. Все правда? Да, все правда. Подожди, а что ты говорила? Копел по виду дикая любовь. Последнюю песню. Хорошо-то как нам сейчас, а? Зарплату подняли. Все, теперь... Будешь барашка такого кушать, не забудь пригласить. Да он неделю его будет есть просто. Ерлан, Ерлан, вставай. Ты че? Мент меч мечтает о барашке. О жареном на дежурство пора проспишь давай быстрее А где барашек какой во барашек? сне знаешь сам барашка будет <звык> подпишись на канал и поставь лайк видео чтоб дальше дальше я делал делал спасибо продолжаем Дежур на 102, слушай, сосус еще раз. О, Харик, я сам умолк, брат, ходил. Блин, я забыл, ты же говоришь, что приедешь, да? Ночевать негри. Наша наших домах. Нельзя занимать линию для личных разговоров. Там тоже ремонт идет. Ну, я сам у родителей жены ночью, да. Ты уже уже дома, слышь, что за квартиры? Поднимись там наверх, да. Это же выше поднимись там. Послучись там Серега сосед мои. Да, там притон здесь, по идее, там притон, да. Дай трубку. Милиционер знает, что там притон, его не закрывает. Хороший милиционер. Серега, блин, одноклассник приехал, найди место для себя, для него, переночевать. Эй, не найдешь места, я у тебя килограмм наркотика на завтра. Ну что, что притон, я сказал, что притон у тебя. Угрожает. Никому не рассказывай. давай. Гарьки, один день по ночу там я тебе на завтра найду место хорошее, ладно? Там притон, не обращай внимания, да. Не обращай. Найдёте тебе место, найдёте никуда не денется. Давай, извините, хоряйте, блин, ремонт дома идет просто. Давай. Блин, неудобня. Неудобно вышло. С другом. Да? Блин, наконец не поднялось. Все, надо звонить маме. Мам, у меня опять тесто не поднялось. Что делать-то, а? Дочь, я надеюсь, ты готов услышать семейный секрет тесто. А Лилия и тут мама. Для Лены. Сколько, сколько у них дочек... Сколько у нее дочек? Она мама Инстаграма, видимо. Ага. Пой -пой, тесто, чтобы О, Китайский балкон. Тесто тебе не нравится. Эй, -э, ты что делаешь? Да балкон. Тесто тоже тебе не нравится. Коля, кому не замерз. Э -э -э. Как намолило, что тесто из дома даже бежит. На хлебозавод звони. В тазике. На хлебозавод в тазике. Сегодня у нас в гостях бывший миллиардер, меценат, который отказался от всех благ городской жизни и ушел в аул, отказался от жизни, пришел к своим истокам Джанбулат Богатович. Как вы позываете? Все хорошо, все хорошо, Рахмед, Рахмед. Вот у меня сразу такой вопрос. да, вот У нас, смотрите, автобусная полоса есть? Есть. Велодорожка есть? Есть. БРТ есть? Есть. А где дорожка для лошадей? А? Так ни у кого коней нету. Для чего дорожка? Вот скажите, где дорожка для лошадей? Или вы что, зимой будете раму от велосипеда брать, солить, и вот в резиновую запихать и кушать? Каза же вам надо? Это хохнут, чушь. Когда ваши лошади вам нужны, да? А когда вот дорожка для нас, для лошадей, нету, делайте давайте дорожку. давайте. Все, на, держи, братишка. Масло поменяй, фильтр поменяй хорошо, и резину поменяй, перебуй на лето. У лошади. Давай. У лошади, поменяй. Вера, слушай, а давай попробуем. Да, Что, вот, так, вот так и попробуем. Да легко. Хоть три раза. Вера, приготовила пожрать? Я устала на работе. Я уже заказала суши. Идеальная любовница. Моя. Ты моя принцесса. Ты моя королева. Слушай, может, нам ребенка пора завести? Зачем это надо? И так нормально все? Ну вот, ну, ну. Вова, может нам пора свою квартиру купить? Mm. Куда? А вы где сейчас? Даже что да, я приеду. Oh. Вова, ты не против, моя мама приедет к нам в гости на выходные? А ты не против, Маринка приедет? Втроем попробуем. Mm. Слушай, меня с работы уволили. Какое-то время придется пожить на твою зарплату. Это ну, ты не переживай. же семья все наладится. Да, Пока-пока. Да. Любовница бросила его. Любовница. Дорогая, давай поиграем в игру. Я начну столицу а ты должна будешь ее продолжить. Посмотрим, сколько ты угадаешь. Ну ладно, хер с тобой, давай поиграем. Ну, начнем. Аппетит приходит и не уходит. А -а -а. Бесплатный сыр только для меня. Ладно. Ушёловки. Будешь долго мучиться? Купи себе слабительное. В гостях хорошо. А дома винишко. в а здоровом теле? Здоровый нож. Здоровый О. дух. Ничего, продолжай. Волка ноги. У Волка лапы, идиот. Ой, я знаю, что все Лена отгадала. Я как никак никогда диссертацию писал на эту тему. Ох, намучилась все время. Но зато сразу с тепломом закончилась. Я знаю, что я умная. Ничего ты не знаешь в этом деле. В поговорках. Мам, дай денег на мороженое На тумбочке возьми да. Сдачу вернусь Мама, купи мне новые кроссовки а Куда старые делись? Ну они же старые Да, старые Отец свои 20 лет носит и ничего Давай, иди Мам, в школе сказали на ремонт сдать Ага, сейчас, на ремонт чего? Квартиру директора? Потом сдашь, скажи И где сдача? Давай сдачу, они Мама, купи мне iPhone. А сколько он стоит? Тысячу А, ну это нормально, давай Это в долларах Ты чё, Ой, 20 лет от этого По-моему, все такие мамы Дорого на iPhone. Хотя, почему она должна покупать? матери на шее сидит. Да а где ты? мне деньги, брат? А зарабатывать а не как? пробовал? А как? Ты ж целыми днями в своих интернетов. Школешь? И ни хрена не знаешь, да? Иди сюда. Смотри, заходишь, качаешь приложение швейцарское, вводишь мамин промокод. И после регистрации получаешь аж 5 дукаскойных. А что это? Господи, вас что, в школе вообще ничему не учат? Это криптовалюта такая, надежнее твоего бати. Ты про биткоин, слышал? -а -а. mm -hmm. Так вот это лучше. Мама плохого не последует. Ссылочка в описании и просьба. Все, сын, иди, давай, не качай. Давай. Свайп идти вверх. Видимо, реклама. Не-не-не-не-не. Yeah, а -а -а. Я на диете. Пора готовиться к пляжному сезону. Ну ладно. Воду пьет. Ты что делаешь? Заглушаю чувство голода. Смотри, с калориями не переборщи. Блин, ты чё мне сразу не сказал? А вода не калорийная. Блин, ты чё мне сразу не сказал? Oh. Ты чегда со своей шратовой пришел? Пошел вон! Ты же совсем ебался со своей диетой. Ведь ничего же не будет. Да все, блин. Все, диеты на смарку. Дай сюда. И стало есть. Жека. Подсудим у Курантаев. Вы приговариваетесь к двум пожизненным заключениям. Приговор обжалованию не подлежит. И за что такое наказание? Ты прикалываешься или реально не знаешь, что натворило это животное? А чего натворил? Досутки. Пацаны! В новом сезоне Игры престолов... Наказали чувака за то, что он рассказал, что произошло в конце фильма. Игра. Или ты сейчас, с -с -с, отвечаешь мне в дайр? Да, Эртоли Или я тебе сейчас отписочку по писочке оформлю? Мы с мамой очень часто смеемся над вашими роликами. Вот вы, правда, вот здесь, когда они вам очень нравятся, а вот когда вот... А у вас нет больше других видео, я пошутил. Ты очень классный, правда. Ты, конечно же, не ответишь мне в директ. я это знаю. но вот просто так, знаешь, просто вот классный ты просто хороший, правда. Да вы все не отвечаете, вот как тебя вообще земля носит, а? Сто пудово ты даже костер развести не можешь, ты как тёлка. Не, ну все понятно, от видео не отвечаешь, поднялся, чё нам-то, простым людям. Нахер я сейчас вообще пощу, Чтобы высказать своё мнение. А не чтобы он ответил. Директ, директ. Директ или Займи пятьсот рублей. Слушай, а что за трек у тебя был? Producto, Сообщение. У тебя 358-й историй. Очень понравился, а сколько ни шазам, ни шазам, ни шазам. Директ или Ты бил? Ага. Ага. Итак, кто прямо сейчас мне ответит, какая столица Африки? Давай-то. Ты... Столица Африки это, э, столи... это столица... Так, не подглядывай! Так, я не подглядываю... Африки нет такой страны. Это ежедневник мой. Извините, а можно выйти? А потом я отвечу. Иди. Посмотрите. Африки нет столицы, потому что это континент. Молодец. Умно! Умно. эти балбесы? Так мы же это еще не проходили, вы нам не задавали ничего. Мы это проходили еще в прошлом году. Значит, походу меня тогда не было, я, наверное, болел. Это, это, самое, это, это. Садись, пожалуйста. А можно, пожалуйста, на следующем уроке ответить? Нет, ты на прошлом уроке говорил то же самое. Отвечай. Да я честно, на следующем уроке точно отвечу, пожалуйста. Пс, подскажи. Африка это континент. Но ну это проще простого. Африка это абонемент. Лашара даже неправильно повторил. Да, мы ну всем привет! Неочередное очередное заседание внутри женской головы. Сегодня нас пригласили в ресторан на свидание. Соответственно, когда он нам скажет ⁇ заказывай ⁇ мы должны понимать, как... Какой не бывает. К себя вести. Логика, давай начнем с тебя. Ну как бы он приглашает. Соответственно, несет ответственность. Нужно заказывать и кушать. Это по-любому. Так желудок помолчи, там что-то совесть хочет добавить. Девочки, может же быть такой вариант, что у него денег не так много, что прокормить на желудок. Посмотрите на желудок. У нее же, блядь, крокодил же настоящий. Йоу, йоу, йоу, да кто-то морет, кто-то морет. Внутренняя феминистка, ты что-то добавить хочешь? Да. Мужики, суки! Давайте по делу, ребят, есть варианты. Инстинкт самосохранения. Давай. Ну смотрите, нам там жрать, по идее, не вариант. Потому что вот эта вилочка, ножички, мы же это ненавидим, блядь. Вы охуели? Желудок, в чем-то правый, если он еще и увидит ложечкой кушайте! Как мы жратву на самом деле поглощаем, он же слиняет чертовой матери. Драво рассудок. Давай. для всех я предлагаю вариант, который устроит всех. Заранее кушаем дома пельмешки. А потом, когда он говорит заказывай, говорим спасибо, я не голодна. Браво! Вот и весь вариант. Поесть перед перед собой. Передаем как дела? Мам, я гуляю в шапке весной, ты че, лох? Слышишь, сынок, займи сотку на маникюр, я тебе завтра отдам. Ха-ха-ха, я твоего батя ебал. Ты что, куришь? А какие? Нормально. Ну что, сына, ты вчера эту Катьку с в подъезда? Не, ее домой загнали. Смешно, мама как друг. Я твоего папу. Ты лох. Кого я воспитал? И уйди. Слушай, а пойдем сегодня к тетке Марин? Да не, у нее скучно. Да ладно, она прикольная пироги печет. Слушай, а можно я тебя в комнате посижу, а то бабушка приехала с самого утра уже. Мам, борщ невкусный. Ты что сказал? Борщ невкусный. А, я думала, послышалось. Ну выли его нахер. Ну Пока да. Я не вижу. Ой, поскорее бы ты уже вырос. А зачем? Бухать вместе будем. Я тебя по бабам повожу. В баню сходим. Ой, так ты что, я тебе... С мамой, в баню. С мамой в баню. Не надо такого счастья. Весь день я была. Как зомби и мечтала оказаться в кроватке. Наступил вечер, приготовилась спать. Поняла, что не могу заснуть. Твою мать! Решила посчитать овечек. Набралось уже целое стадо. Сбилась. Выбесилась. Спать все еще не хотелось. Вспомнила, что один из способов заснуть – это прокрутить весь свой день. Не смогла спорить даже, чем завтракала. Зато вспомнила, как в восьмом классе поругалась с подругой. Вот сейчас бы я нашлась, что ей ответить. Стала перебирать возможные ответы. Придумала пару остроумных. Осталось только вернуться в прошлое. Но прошлое не вернуть. Стало как-то грустно. Поняла, что время бежит слишком быстро а чего я добилась кто я в этой жизни и какой в ней смысл и почему все-таки жираф это именно жираф немного поплакала но спать по-прежнему не хотелось залезла в интернет в поисках совета наткнулся на статью так послушать музыку включила расслабляющий трек стала засыпать трек закончился заорала металлика решила почитать чтобы уснуть книга оказалась слишком интересной дочитала до конца но было уже утро решила такие пьяпсы точно усну короче говоря не продержалась твою мать Зачем нужно было сутки не спать? Шеф начальник. А ты умная оказалась. Не зря у тебя кличка. Глухар. Возвращение. Шлюха. Блок тупая чай злого шапила. А я видишь, диск есть, а он зловаша. О, Артурчик, здорово, кабан. Ты не забывайся. Это для своих я кабан, для всех остальных я Наташа. Пи... Чего она натворила? Опять в кормушку для птиц на салат? Для... А -а -а -а. Тут дело посерьезнее. Наташ, добрый. Пранки в Инстаграме. В инстаграме. О, да ладно, Прям сейчас? Ну ладно, Капец. А ты забыл, Морозов? Пи... Тебя в девяностых выручил. Когда бадусы тебя за яйца взяли. Ай! Ай! -а, ай! Она отпустила его. Давай, беги, сколье. Ладно. Идите отсюда. Продолжение следует. Смешно. Мат на мате. Кайт, слушай. Зеленский, <соцентрический> он же юморист, и сейчас он президент Украины. А вот что ты можешь? Вот ты же тоже юмористка. Что можешь ты глобально сделать для этого человечества? А что ты можешь М? в этой жизни? Вот что она может. Бэнь. Вот. Выпить и руки в сторону. Ну здорово. Всем здравствуйте, доброго дня, понедельник вам в радость. Мы с Сашей уже полным ходом работаем. Во-первых, мы придумаем для вас новые видео. Во-вторых, я уже записала одно. А Я занимаюсь тем, что открываю горчицу, но и параллельно я еще занимаюсь делами для релиза нового трека, который будет 26 числа. И Музыкан. еще одна радостная новость, уже первый клип Саши набрал миллион просмотров, вы себе представляете? Класс! Поздравляю. Так что я живу со звездой. <реш> Нормальные люди доставку заказывают, там роллы, пиццы, ну такое что-то, да, интересное? Что заказываем мы? Суп, который я вот так вот пила. Холодец там, пюре. Щучьи котлетки. С пюрешкой тоже. Да. Старость. Весь холодец, разве тоже напишите в комментарии а вы заказываете еду на дом покупаете еду на дом с доставкой очень интересно кто напишет тому плюс и от меня лайк Ванчика смотрит такой и Херовенко. И куда он же себе засунет? Интересно. Это. А он засунет смотреть телефон себе. Ну бы Аркаша. Аркаша, это что? Аркаша, ты яблоко помыл? Да, но бы не было. А руки ты помыл? Опять а она забыли? пришла, иди кого непонятно. Это, по-моему, было маленько. Не тирает. Галь, что? У тебя мальчик помялась. И что? На, прижгу тебе Спасибо, её. что пришла. Я завтра еще приду. Я ж твой друг нас ждет. Генеральная уборка. А Любы до сих пор так и нету. Я хочу подарить Натахе Полина из деревни. Окуну Наташу в сказку. Привет. Здравствуйте. За Натахой сгоняем. Запрыгивай. XY-классом Натаху встречаю. Вот тебе и антицеллюлитный массаж. Вся грязь лечебная, не гнушайся. Натаха в грязи застряла. Интересно, она в грязь нырнула специально или не специально? Чушкин кот. Кроссовки модные пострадали. Всё, кроссовки выкидывать. Она у нас неженка. Хотела тебя в сказку окунуть. Сушек. Тебе вообще пацаны цветы дарили. А шмотки тебя покупали вот такие. Дольче, Гуана. Это тебе свадебные кепи. У меня для тебя драгоценность. Выбирай на сто карат. Чё, Наташ, как после бывшего в ломбард москвич Москвичандра, присаживайся. Но ты в крайности не впадай, не забывай, что родилась в Саратове. Карбонары не будет. У нас берет И вот. Это тебе подарок от сумочка, как после удачной балки. Камбула. Большая очередь. Мужик всех твой. Уйдите, ну да, в сторону. Ну да, ну да. У меня там человек лежит. Добегай до прилавка. Пачку презерватива, пожалуйста. Климушкин. Не клеим его. Не звоним. Все. Переходьте, папе. Не слово в простоте. Актеры перемалывают кости. Ну, что муж да, ты меня, я, гундочу. Ты можешь нормально кадрировать кадр, нормально. пожалуйста. У тебя, у тебя вот, один ты в кадре. Вот, вот, вот один... так надо? Вот так. Где твоя палка? А как я потом это сделаю Леша, вот так? Я, кстати, вот так Леш, Леша, милый Лешенька, где твоя палка? Палка? Зачем она так? После Сочи ты стала совсем другой. Да, климат. А где у Лёши палка? Интересный. Вот а кто, если не Путин, а не... Ну, Интересный не... анекдот. Не нравится им слово Это фамилия. Не надо, чтобы звучало в видео. Любого Я делаю тишину. Что он вот, ты за, вон, мужик. мужик, вот скажи, ты за Путина, Алексей Анатольевич, собственно предперсоны. Кто ты? Из дома два. Смешной анекдот. Миша, uh -huh. а ты любишь творчество uh, Артура Пирожкова? Я обожаю твою хорошо. Какие песни знаешь? Я знаю вот эту песню. Добрый вечер, эй, полегче. Ну пусть там будет добрый вечер. Нам сегодня хорошо. Ну почему я просто не пошел домой? И перепевает песню его. Спасибо, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До завтра. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока. Встретимся завтра.